Привет, земляне. Меня видно? Давайте включу свет. А так? Уже лучше. Давайте приму форму, которая вам привычна. Оу, как привычно вам и непривычно мне. Ну, позвольте представиться. Меня зовут Зодиак. И я тот, под чьими знаками вы ходите. Знаете, могу сказать одно точно. Астрологи, ну или как вы их там называете, они вам нагло врут, потому что знаете кто пополняет всех звезд, правильно? Этот парень. Давайте же начнем гороскоп. Овны. На этой неделе не стоит решать очень важные вопросы. Если это сделаете, все может пойти по одному месту. Кричите, привлекайте к себе внимание. Никто не сможет вам помешать. Не следует запираться в себе. Хватит сидеть дома, позовите друзей, отличный повод познакомиться с кем-то новым, тем, кто полностью поддерживает ваши предпочтения. Телец. Хватит мечтать. Оглянитесь вокруг, может показаться, что все серо и уныло, но это не так. Мир имеет не две краски. Также на этой неделе, что действительно вам понадобится, так это логика. Выберите время, проанализируйте то, что вы делаете, найдите ошибки и исправьте их. И у вас все получится. Близнецы. На этой неделе не спешите прыгать по карьерной лестнице, так как одна из ступеней может во вами напросто треснуть. Притаитесь. Вы ждите время и только после совершите шаг. Звезды рекомендуют немного посидеть в тени и присмотреться к окружающим. Есть много тех, кто попросту вам завидует. Раки. Ракам на этой неделе необходимо быть с холодной головой и горячим сердцем. Не стоит делать выводы из неполных данных. Остыньте, переведите дух. Все проще, чем кажется. Все планы и поездки стоит ненадолго отложить, так как у вас есть большой риск попасть в больницу. Лев. Львы. Все видят, что вам сейчас и так не приходится. Те вопросы, которыми вы так сильно озадачены, уже на самом деле подходят к концу. Осталось совсем чуть-чуть, и после можно будет выдохнуть. Отложите сильно сложные дела и сконцентрируйтесь на том, что действительно важно. На этой неделе вас будут звать на авантюру, честно сказать, в которой у вас будет желание поучаствовать. Но на самом деле это дело не сулит ничего хорошего. Останьтесь дома. Девы, Дева, вы снова приуныли? Хватит, развейтесь. Сходите куда-нибудь, возможно, в магазин, встретитесь со старыми друзьями, знакомыми. В общем, идите, куда глаза глядят. Ну, в пределах разумного, конечно. А вот с привычными для вас шуточками будьте поосторожней, Можете нарваться на хорошие неприятности. Весы. А вот весам стоит остаться дома и никуда не спешить. Расслабьтесь, займитесь домашними приятными делами. Ну сколько можно их уже откладывать? Вот скажите, вам самим-то это не надоело? Ну, а чтобы время провести веселее, просто позовите компанию своих друзей. Уж они-то точно помогут вам приятно провести время. Скорпион, ну что, планировали что-нибудь себе купить? Ваш шанс пришел. Гуляйте. Пейте, веселитесь, отдыхайте, даже можете лотерейный билетик себе купить. Звезды говорят, что покупки на этой неделе будут нужными и респектабельными. Об остальном можно попросту не волноваться. В общем, отдыхайте. Стрелец. Стрельцы, упорно стойте на своем. Не стоит прогибаться под мнением окружающих. На этой неделе прямолинейность – вот ваш конек. Не стоит юлить, лучше выскажите прямо и все в лицо. На личном фронте на самом деле не стоит искать новые отношения. Сосредоточьтесь на тех, что уже есть. Поверьте, они намного важнее. Козерог. Вы снова думаете, чем занять себя? Ну, на самом деле есть одно дельце. Сходите в гости, закажите еду. В общем, проведите время приятно. Но ни в коем случае, вот как обычно, не накручивайте себя. Расслабьтесь, просто не думайте. Потому что работа работа, а отдых по расписанию. Водолей. Вам не рекомендуется физическая и ментальная нагрузка. Хватит бегать. Остановитесь. Вам есть чем заняться. Не отвлекайтесь. У вас есть шанс закончить все побыстрее и уже наконец заняться любимым делом. Ну серьезно. Рыбы. У вас накопились домашние дела, надо что-то с ними делать. Но постойте, не торопитесь. Знаете, это как снежный ком, оно одно за другим и в одиночку, ну просто не справится. Вы можете позвать друзей, ну или просто наймите человека, он вам с радостью поможет. Также на этой неделе у вас могут возникнуть конфликты. Но знаете, правда за вами, поэтому следует стоять на своем. Эта неделя – самое время, чтобы научиться заниматься чем-то новым. А у вас у землян 12 знаков или 24? Нет, все-таки 12. 24 – это у него другой планеты. А, слышите, что за звук? Блин, они опять меня нашли. Ну что, время валить. Пока.